немного о себе. У меня есть Бентли, но я люблю ходить пешком. Вообще, кстати, у меня есть 8 автомобилей. И я очень часто хожу пешком. Я не знаю, почему, нам мне нравится ходить пешком, потому что это хотя бы хоть как-то корректирует мой вес. Потому что, слушайте, реально люди большинство стремятся все сидеть на попе и как-то передвигаться за рулем. Для меня автомобиль, это как, знаете, как способ спрятаться от внешнего мира, позвонить, посидеть в соцсетях. Может быть, провести какую-то встречу, провести какой-то прямой эфир или что-то в этом духе. Ну, это о понтах, да. В целом, я безумно люблю путешествовать, но у меня не очень хорошо получается все это дело правильно выкладывать. Я люблю, конечно, выпендриваться, но, как вы видите, у меня это получается не настолько шикарно, как у некоторых. Пойдемте. Мы сейчас находимся в месте которая называется The Point. Это Арабские Эмираты. Hello, hello. Это вот этот вот Пальма, пляж. Классный. Сейчас должно начаться какое-то классное шоу. Фонтаны брызгать. Вот. Ну, я, наверное, кайфану от этой темы. И я хочу сказать, что путешествие свои за рубеж я начал в 2005 году. Сейчас 2023. Как вы думаете, насколько насыщенная жизнь у этого сетевика? Я посетил более 40 стран, но сейчас мне хотелось бы рассказать не об этом. Мне хотелось бы с вами поговорить о том, что важного происходит с людьми, которые приходят ко мне в команду. Вот я реально вижу то, что, ну, ради чего вообще... Я занимаюсь сетево-маркетингом. Безусловно, есть колоссальные результаты по продукту. То есть такие вещи, когда у людей меняется принципиальная жизнь. То есть люди ну, вели очень некачественную жизнь, были огромное количество проблем со здоровьем, в том числе аутоиммунные заболевания, там, лишний вес. Люди неполноценно ходили, неполноценно думали. Очень много разных приколюх было, которые называются болячками. И они как-то раз-раз-раз и раз рассосались с помощью продуктов НСП. И это не случайность, это прям регулярность по ну, 95% людей, приходящих ко мне как клиент. Есть еще изменения в жизнях людей с точки зрения бизнеса, с точки зрения личности. С точки зрения бизнеса, понятно, люди растут, покупают себе новую технику, покупают совершенно другую одежду. Да. Во-первых, меняют свои формы, да, во-вторых, они покупают другую одежду. А люди покупают себе квартиры за рубежом люди покупают себе автомобили шикарные причем за кэш когда они приходят с сумкой денег в автосалон бах и покупают то есть это нормы для ключевых людей моей команды но больше всего приятно то кем они становятся больше всего приятно то насколько на этих людей хочется быть похожими насколько на этих людей хочется быть вот за ними записывать насколько огромный вклад они делают в свои структуры. Они выращивают целое поколение развитых, грамотных, интересных личностей просто своим присутствием в этом мире. Я восхищен своими ключевыми людьми. Я просто восхищен этими лидерами. И это то, ради чего я, наверное, затеял сетевом маркетинг. Я не знал, насколько глобальный этот процесс, но сейчас я просто кайфую от того качества людей, которое все появляется и появляется в команде. Лидеры, я вам безумно благодарен. Я просто благодарен вам за, за вклад в сетевой маркетинг, который вы делаете своими личностями. Я ну, просто от этого кайфую. И вы знаете, многие люди оценивают по одежке. И понятно, в принципе, я могу как-то совсем по-другому одеться, упаковаться, и это не так уж и сложно. Вопрос в том, какую категорию людей я этим привлекаю. Мне бы хотелось привлекать интеллектуально развитых людей. Тех, кто голодный, тех, кто хочет развиваться в интересной команде и для кого понятие сохранить важнее, чем подписать. Для тех, кто хочет что-то очень стабильное и большое, нежели крайне быстро и пофигу насколько надежное. Я выбираю людей, которые ну, максимально высокого качества, корректные, интересные, классные. И я благодарен тем людям, которые приходят в мою команду, что они именно такие. Я очень надеюсь, что вы сетевик, вы человек, который работает над собой. Возможно, вы побывали где-то неудачно в какой-то сетевой компании. Я буду рад, рад вас видеть в команде, рад рассмотреть с вами взаимоотношения, каким образом это все можно вместе, какие-то квесты пройти заново, вот, чтобы простроиться, чтобы выстроить огромную организацию. Я буду очень рад. Новым, новым личностям в своем поле, да, в своей команде. Если вам нравятся мои материалы, делитесь ими с другими людьми, делитесь тем, что вы видите, потому что некоторые вещи очень ценные. Я стараюсь, я вкладываю в это. Раньше я писал только книги, сейчас я стараюсь писать больше в режиме видео. И если вам интересно узнать, какие страны я посетил, какой вклад это на меня сделало, Почему я начал писать книги? Ну, какие идеи я несу в этих книгах? То смотрите одно из моих философских видео на канале. С вами был Зайцев Алексей. Рад делиться с вами полезностями. До следующих встреч. Пока-пока.